Приветствую на моем канале. Меня зовут Елена Туманова. Сегодня пятница, и сегодня на платформе Кеймод Клуб начисление дивидендов. Сегодня мы поговорим о пассивном доходе. Этот инструмент называется у нас стейкинг. Вообще, это мультифункциональная платформа, которая позволяет зарабатывать партнерам в разных направлениях. Вот сегодня я разбираю именно пассивный источник дохода. Этот инструмент называется стейкинг. В у меня 1000 долларов. 1КМ у нас равен 1 доллар. Соответственно, мы инвестируем в долларах и получаем свои дивиденды в долларах. Депозит работает пока не увеличится в 5 раз и что здесь еще интересного вот сегодня у нас было начисление 2% процента ну, на мою тысячу долларов это составило 20 долларов денежки можно выводить сразу же выводятся деньги по регламенту в течение 72 часов но как правило гораздо раньше я уже вышла без убыток и даже вышла уже в плюс дальше что здесь еще хочу показать да у меня уже произошел я уже вывела денежки сейчас посмотрим так вот давайте посмотрим как это все работает вот он стейкинг Вот я инвестировала и давайте посмотрим вот вывод Несколько минут назад я вывела. Вот, видите, 21 января выводим мы либо в тронах, либо Perfect Money. USDT. Выводим мы либо в тронах, либо на Perfect Money как удобнее. И вот 295 тронов по сегодняшнему курсу. Вот в прогрессе. То есть, я думаю, что завтра они уже поступят на мой кошелек TronLink. Что еще хочу рассказать, что здесь, если вы занимаете активную позицию, есть хорошая партнерская программа. Если вы приглашаете к нашей платформе людей, люди инвестируют в развитие нашей платформы, то у вас открывается еще и партнерская программа. То есть вы начинаете зарабатывать еще и с приглашений. Первая линия 5% и... По убывающей до шестой линии также у нас еще есть выплаты по рангам но об этом я расскажу если кому-то будет интересно то что касается пассивного дохода вот это стейкинг что нужно сделать для того зарегистрироваться по моей реферальной ссылочке ссылочка находится внизу под видео дивиденды у нас от 2 до 5 процентов каждую пятницу соответственно все здесь работает и заработать здесь может каждый имейте ввиду что все инвестиции связаны рисками этот проект стейкинг это высокие риски то есть здесь высокие доходы соответственно и риски тоже высокие поэтому если вы хотите принимать участие в инвестировании, то вы должны инвестировать только свободными деньгами. Да, чуть не забыла. Инвестируем сюда суммой 10 долларов это минимальный стейкинг, и максимальный стейкинг это 10 тысяч долларов. То есть тогда вы можете положить эти деньги. Деньги должны быть только свободные, никаких заемных, никаких последних, ничего не продаем. последнее. Имейте в виду, все инвестиции связаны с рисками и всю ответственность вы берете на себя. Готовы рисковать? Заходите. И зарабатывайте, если не готовы рисковать, ну, соответственно, не заходите, тогда это направление не для вас, ждите что-то дольше. Но как опытный интернет-предприниматель, я могу сказать, что в интернете можно очень хорошо зарабатывать, но при этом всегда нужно иметь голову на плечах. На сегодняшний день эта компания платит, я сюда инвестирую 6 июня. Ни разу не было ни одной пятницы, чтобы начислений не было. Поэтому сколько времени я здесь нахожусь у меня нет претензий к этой платформе Поэтому еще раз все нужно взвесить инвестируем только свободными деньгами ссылка для регистрации находится внизу под видео принимаем каждый для себя ответственность инвестируем только свободными деньгами и я думаю что если вы примете решение вы так же, как и я начнете зарабатывать все что нужно сделать я вам уже сказала все ссылки находятся внизу под видео всегда понимаете что инвестиции это все всегда высокие риски здесь можно как быстро и много заработать так быстро и все потерять. поэтому только свободные деньги инвестируем всегда с холодной головой если есть какие-то вопросы пишите все контакты находятся у меня внизу под видео либо в личку в telegram я даю не только информацию моим подписчикам о том, где я зарабатываю, какие стратегии я использую, но еще и занимаюсь обучением. То есть все мои партнеры имеют доступ к моим курсам по автоматизации собственного бизнеса в интернете. Поэтому подписывайтесь, получайте информацию, и я верю в ваш успех.